появилась новая информация о нашем долгожданном пятом сезоне Леди Баг и Супер Кота. Хей, всем привет друзья, с вами я Зульфат и именно сегодня в этом ролике я расскажу вам все, что нам слили за эту неделю. Этот ролик выходит благодаря тому, что вы набрали 1000 лайков под прошлым видео, я думаю алгоритм понятен, как только наберется 1000 лайков под этим роликом, я выпущу новый. Поэтому обязательно подпишись на этот канал, поставь Ставь свой нуарский лайк, ну а я начинаю. Начну, пожалуй, этот ролик с самого наисвежайшего слива. И поверьте мне, он точно вас обрадует, ведь нам поступила информация о том, что было озвучено еще 3 новых серии 5 сезона. И это помимо 6 уже до этого озвученных, в совокупности это плюс 3 серии к предыдущим сливам. И так получается, что у 5 сезона уже есть целых 9 новых серий, которые полностью озвучены, многие могут спросить. Зульфат, а откуда у тебя эта информация? А все дело в том, что актер испанского дубляжа слил нам эту информацию в своих социальных сетях. Кстати, даже это еще не самое интересное. На днях, пока я готовил данный ролик, я узнал о том, что серии озвучиваются не по порядку. Оказывается, что на самом-то деле логично. Серии поступают на озвучку в соответствии с уровнем сложности их создания. Однако это, прошу заметить, никак не значит, что серии будут показываться снова в разнобой, как это было с четвертым сезоном. Почему? Потому что для начала показа пятого сезона, пятому сезону нужно хотя бы половина эпизодов. Именно поэтому пока что мы не торопим создателей, которые делают мультсериал, а скрупулезно ждем и ожидаем. Потому что ждать действительно есть чего. Этот сногсшибательный пятый сезон должен нас просто шокировать своими событиями буквально в каждой серии. По многочисленным сливам действительно в пятом сезоне будет раскрытие Леди Баг и Кота Нуара, а также их признание в чувствах друг к другу. Не буду вам говорить о том, что это практически официальная информация, скажу лишь то, что это практически подтвержденная теория из официальных источников. Сложно? Давайте проще. Пятый сезон Леди Баг и Супер Кота будет бомбическим и поставит все точки над И. Ну а теперь самый, как говорится, сок. Друзья, мне поступила информация о том, что первая серия, это только по официальным данным, уже полностью готова. И знаете, как она называется? Давайте дам вам подсказку. Именно об этой серии мы с вами говорим уже как минимум три выпуска новостей подряд. Не знаю, угадали вы или нет, обязательно напишите в комментариях, но серия называется «Раскрытие». Да, друзья, серия «Раскрытие», а именно 520 й эпизод, или же 5 сезон 20 серии серия уже готова. Информация получена от SMG Animation, эпизод полностью анимирован студией студии SMG, лучшей студии из предполагаемых насколько я знаю, а это означает, что самая решающая, самая интересная, самая захватывающая даже только по названию серия уже полностью готова и ждет, когда же мы ее уже посмотрим. Судя по тому, что озвучка сериала, а точнее его дубляж опять-таки идет в разнобой, как я уже вам рассказал сегодня, а не как это бы следовало сделать по упорядочной последовательности. Можно спокойно сделать вывод о том, что эпизод не только полностью анимирован, но еще и озвучен. По крайней мере, как я думаю, на испанском языке. Ну это же просто супер крутая новость. Обязательно поставь лайк, если тоже так считаешь. Под прошлым роликом многие меня спрашивали о том, перенесут ли вообще что-нибудь в связи с быстро изменяющейся обстановкой в мире. Друзья, для нас главное, чтобы пятый сезон показали уже в назначенное время, а оно, как говорится, пока что не изменилось. Таким образом, получается, что дата выхода первой серии пятого сезона Леди Баг и Супер Кота» назначена на июнь-июль 2022 года. И это на данный момент самая, грубо говоря, точная дата, которую могут сделать смелые ютуберы и новостные каналы. Помните, что именно от нас изменение даты никак не зависит, и она действительно может измениться в любую секунду. Поэтому обязательно прошу вас, подпишитесь на мой телеграм-канал. Как только что-то изменится, вы узнаете об этом первыми. К слову про телеграм. Многие фанаты в моем телеграм-канале, ссылочка в описании, где ты также можешь задать мне вопрос, спрашивают меня о том, что там происходит с фильмом Леди Баг и суперкод Пробуждение. Так перенесли его или же нет? Что ж, отвечаю. Во-первых, Джереми Зак буквально недавно опубликовал своих социальных сетях новый кадр с процессом создания этого шедеврального анимационного фильма, который мы ждем уже два года. Кадр вы видите на своих экранах. Можно смело утверждать, да я прямо сейчас говорю, как и говорил раньше, что качество графики в фильме будет на высоте. Ну а что касается общей информации о дате выхода премьеры, она назначена на 3 августа 2022 года. Эта дата касается только Франции. И это на данный момент самая свежая и официальная информация которую я могу вам разглашать друзья остальное покрыто пеленой тайн но к слову скажу что за ней я не вижу никаких переносов поэтому дата выхода которую я вам назвал скорее всего останется неизменной думали это все думали я пропущу грандиозный анонс нового спецэпизода не тут-то было я просто ждал подтвердится ли данная информация на самом деле или же она будет опровергнута как к примеру Другие многочисленные слухи о нашем любимом мультсериале. Итак, друзья, внимание, грандиозные спойлеры. Вот серьезно, сейчас не шучу. Возможно, сейчас я расскажу вам синопсис того, что произойдет уже после пятого сезона. Но так это или нет, пока непонятно. Итак, создатели мультсериала анонсировали новый спецэпизод. И да, как вы уже поняли, у меня даже есть его синопсис. В марте 2023 года выйдет специальный эпизод. Леди Баг. И Суперкота. и вы не поверите мне, но в данном специальном эпизоде Леди Баг вместе с Супер -котом будут сражаться против пластиковых отходов. Как только данная новость появилась, я подумал, что это просто шутка на 1 апреля. Но как оказалось, это не так. Все дело в том, что создатели Леди Бака именно Zack Animation Studio и One Kids и Family, вместе с одним некоммерческим фондом, таки действительно создадут эпизод, в котором Маринетт, Адриан и их друзья. Друзья, то есть будут стянуты все наши любимые герои, будут бороться с пластиковыми отходами в Париже. Итак, синопсис. Париж, в котором живут Леди Баг и Суперкот в этом эпизоде, резко загрязнился, и качество жизни в нем упало. Поэтому Маринет сама решилась узнать, почему так произошло. На улицах слишком много пластика, и это наталкивает ее на логичные мысли, а именно на мысль о том, что пора бы поглубже изучить эту проблему. Она находит производителя пластика в ее городе, но когда сталкивается с ним, понимает, что этот человек куда более страшный, чем некоторые суперзлодеи, с которыми они сталкивались. А что, если его еще и аккуматизирует сам монарх? Конец цитаты. Друзья, насколько вы уже, надеюсь, поняли, данный спецэпизод будет раскрывать важную социальную тему, которая, в принципе, никак не повлияет на сам мультсериал. Однако, такой слив, такого рода слив, ну вы сами понимаете, для слишком умных фанатов, говорит о том, что это грандиозный спойлер. А именно, это спойлер того, что же случится после пятого сезона. Если коротко, в пятом сезоне, который уже пройдет к тому времени, когда покажут данный спецэпизод, Леди Баг и Супер Кот, а также все их друзья, будут живы и ничего с ними не случится. Супер Кот, по которому многие переживали, жив. Если судить, именно по этому синопсису. И даже сам Бражник которого создатели называют в данном синопсисе «Монархом», тоже все еще будет задействован в мультсериале. По всей видимости, в пятом сезоне ничего не решится именно с Бражником. Возможно, как и говорил Томас Астрюк, закроется только история с нашими леди Баг и Супер Котом. То есть они раскроют друг другу личности. А вот с Бражником история не завершится. Поэтому в данный момент могу сказать, что если данный спецэпизод будет начинаться во время того, когда закончится, 6 сезон, тогда все окей. Тогда этот синопсис ни чуточки не спойлер. А вот если это все же, как я думаю, уже после пятого сезона происходит, то тогда это действительно спойлер. Вообще, кто боялся за Суперкота, не бойтесь, он жив. Кто боялся за Бражника, он тоже. Только теперь зовется Монархом. Короче, все действительно запутано. Но стоит эту теорию мне кажется разобрать на моем втором канале. В общем, всех вас жду на моем канале Зульфат Бро. На днях выпущу этот ролик. Ссылка тоже в описании. Буду рад, если вы подпишетесь. Ну что ж, друзья, а у меня на этом все. Тысяча лайков, новый выпуск. Все ссылочки на меня в описании залетайте в Телеграм. Ну а с вами был я, Зульфат, и ещё увидимся. Озаряют мои веки, лунный свет качают реки, надо мной окружит пепел, двигай телом, двигай в ревер. Всё покажу, как делать надо, вот так, мой страх, мой враг, не курю, затяг, это был Так, мол, стоп, но в драк, туман. В отвонке вон то заряд мои веки. Лунный свет качает.